Thank you. Мы группа «Мык» — это пять человек, и мы в течение двух лет сочиняли разные междисциплинарные проекты — спектакли, выставки, перформансы, инсталляции. И в какой-то момент мы поняли, что такая конструкция взаимодействия внутри команды, она несостоятельна. И поэтому мы решили провести такую черту, показать э, все наши работы, точнее артефакты работ, э, которые остались со всех проектов за эти два года, видеоработы, арт-объекты, все-все-все. И показали это в ЦК-19. Есть фраза ⁇ Очередное дно пробито ⁇ И это как бы такое дно, от которого можно оттолкнуться и, и что-то заново начать. Пересобрать, вот, поэтому это определенная такая точка погружения, от которой уже нужно только отталкиваться, вот, тонуть уже некуда.